Приехали Хозяин набрал Наковырял местной глины Я кусочек Сыпанул просто в банку Залил водой Любая палка подходящая, трехлитровая банка стеклянная. Вот добрые люди научили. Вот. То есть вот ее надо несколько раз размешать. Ну такого состояния как бы, когда понятно же, что уже там комков не остается. На ощупь глина мягкая, разводится вроде бы неплохо. Сейчас уже у нас что часов 11. Вот. Сейчас мы не будем вдаваться в детали. Позавтра а утром на свету. Я еще более подробно потом сниму глину. Вот я ее замесил немножечко с водой. Сейчас попробую показать. Вот мы ее берем. Наклоняем кельму. То есть, она прилипает. Видите, да? Прилипает. То есть, глина жирная очень. Сейчас еще одну вещь покажу. Вот еще, еще вчера сделал такую болтанку. Взял трехлитровую банку. В ней развел немножко глины и оставили на ночь. Вот сверху отстоялась эта вода мутная. И по идее вот этот слой он разделяется после размешивания как бы на два таких на две таких фракции. Снизу оседают крупные частицы песка, а сверху остается вот глина. Так вот в данном случае песка очень мало, то есть глина очень жирная, где-то, ну, наверное, вам плохо видно, вот где-то вот здесь вот видно, что это песок, а дальше уже все начинается глина. Поэтому, чтобы получить нормальную смесь для кирпичной, для печной кладки добавлять песок так вот такой у нас песочек мелкий карьерный песочек ну там встречаются вкрапле что получается вот она у нас теперь сваливается. Переворачиваем кельму, она держится. Вот это примерно что-то, то, что нужно. Мешал болтанку с водой, вот то, что я смешал. Ну и надо ей постоять, не знаю, несколько часов, и потом посмотрим, что у нас будет. Вот прошло несколько часов, пока мы работали. Это вот где-то один к полтора добавили песка. То есть вот сверху отстоялась эта мутная вода, потом идет глина. И вот внизу вот серый песочек с глиной.